Сидора Дункан, не пощадили тебя, не муженек хулиган, не хулиганка судьба. Ой, Сидора Дункан, твой сумасшедший париж, всю ночь танцует канкан, -кан, а ты над миром паришь, тебе канкан -кан, ни к чему. Ответ мне, до Зачем душку своему Ты подносила стакан? А он смеялся и пил, Как пьет поэт хулиган, А он тебя не любит. Бойся, Дора Дунка, Замаследший парень Увы, ему не помог Ну что ты мне говоришь? Он был всю жизнь одинок И сам себя погубил дай тебя тебя зато Он никого не любил Но это было давно И он смеялся и бил, Ай, дунка. И он смеялся и пил, как пьет поять хулиган, а он тебя не любил. Ой, Сидор думка, ой, Седора думка.